Здравствуйте, это «Форпост». К нам в редакцию пришло письмо от жителей Севастополя, от жителей садоводческого товарищества «Отранная-2», это в районе Филинтовского шоссе, буквально в километре уже начинаются хрустали и острики. Эти люди отчаялись обращаться за помощью в органы власти, в правоохранительные структуры, в контролирующие инстанции. Смысл письма, в принципе, можно объяснить простыми словами. Их, как я понимаю, просто фактически медленно убивают. Убивает их вредные, опасные для здоровья выбросы, которые осуществляют бетонодробилки. Рядом ведется переработка строительных отходов. Пыль, облако пыли, облако этих выбросов накрывает не только садоводческий этот кооператив, но и ветром дует в сторону города. Это практически черта. Что я хочу сказать, что если вы хотите, уважаемые наши зрители, помочь этим людям, помочь Севастополю быть чистым, помочь себе, сохранить свое здоровье, я спрошу максимальный репост для этого видео в своих соцсетях, в аккаунтах, и если можно, комментируйте его, делитесь своими соображениями, что делать, как можно помочь этим людям. Спасибо. В конце ролика обязательно мы вам дадим научную уже аргументированную информацию, что мы выяснили, из чего состоят эти выбросы и почему не опасны. День начинается с утра протиранием пыли. То есть я протираю пыль каждый день, независимо, лето, зима, пыль летит со всех сторон. Мало того, что идешь вдоль дороги, несутся КАМАЗы, зимой, летом. Они не видят прохожих. Они обдают грязи с ног до головы. И не знаешь, то ли матом крыть, то ли смеяться, то ли плакать. Как-то же должны они заботиться об окружающей среде. Так. Да. А куда вот сейчас повезли? И что возят машины? Вы можете сказать? Возят, здесь перерабатывают, я так понимаю, отходы производства. Это бетон перерабатывают, перемалывают и куда-то вывозят, это утилизируют. А как давно появились дробилки? Дробилки появились, да уже Наверное, года полтора-два назад. Года полтора да, да. Да. А их сразу было там? Сколько сейчас от стоит? Ну, сейчас, по-моему, три. Точно я вам сказать не могу. Не, не увеличилось? Не, увеличились. Сначала появилась одна, потом вторая, и вот там вот где-то еще третью поставили. Говорят. Жители садовых да, товарищи жалуются, что под, рядом с ними действуют какие-то предприятия по переработке, да и тех же даже строительных отходов. Ну, что тут можно сказать? Когда предприятия по переработке отходов, по, по, по асфальтно-бетонной смеси приготовили когда они закладывались, э, населенных пунктов рядом а и близко не было. Они строились, учитывая санитарные правила и нормы. Но, к сожалению, практика показала так, что город практически прирос к этим предприятиям. Здесь, когда не было дробилок, здесь воздух был совсем другой. Ни пыли не было, ничего. Сейчас это ужас. Но ну, вот такая интенсивность только на наших глазах. Вы видели, сколько машин провезло. Ну, каких-то очевидно строительных отходов. Ну вот и мы видим, вот отходы, вот да, с дробилок. Вот то, что было, судя по всему, измельчено, уезжает еще куда-то дальше. То, то же самое вопрос, куда их дальше вывозят. Так оказалось, что эм, СТ, он максимально приближен, приближен и к жилым кварталам. Вот здесь вот мы наблюдаем улицу Хрусталева. Вот 30 минут ходьбы и Хрусталева. То есть, если ветер... С этой промплощадки дует в нашу сторону, то этой пылью цементной, вредной, накрывает нас. Угу. А если ветер будет противоположную, то он накрывает вот, жилые вот кварталы. Хрусталева уже, да? Да, вот это уже Хрусталева 30 минут пешком, и мы на Хрусталево. То есть вы подозреваете, что жители Хрусталева не знают, что они дышат, в том числе вот этими вредными. Э, ну, Естественно. Откуда да? Я что думаю, вы. Да. А, Фильм. а Фильм. вот дробилки, как они вас докучают? Расскажите, чтобы это было ну, понятно. Во-первых, приезжал э, э, с. Распространяет надзора сделали замеры, Замеры показали в десятки раз превышение нормативов всех. Это... Выбросов воздуха? Выбросов воздуха, Понятно. да. Это вредно для здоровья, это, естественно, это бетонная пыль, это пыль шифер, это азбестовая, это очень вредно все для здоровья. А все надзор пытался реагировать или прокуратура природоохраны? Ну, они, при, они приехали, сделали замеры, ну и как бы все на этом дело и встало. Э, да, дальше. Э, скажите, а вот, э, вот мы сейчас разговаривали с вашими с соседями, наверное, они говорят, что вот пыль поднимается от бетонодробилок и идет на Хрусталево порою. Да. И да, что ну, пыли вот... много, действительно, настолько? О, здесь ужасно, сколько пыли. У нас роза ветров такая, может э, дуть туда, через минуту дует сюда. И это все летает облако здесь, оно, я думаю, Закрывает пол города mm -hmm. это сто процентов потому что ну пыль поднимается она поднимается идет на, на, ну, на десятки километров наверное вверх вы считаете что это не только проблема ваша но и проблема города это проблема города в первую очередь конечно тут страдаем не только мы просто люди мы как бы в эпицентре находимся этого облака и мы это ощущаем более конкретно но точно так же люди страдают и на хрусталева и на острякова и везде а, сюда, подождите пожалуйста. то есть вот это сейчас повезли мусор просто еще и бусок говорят, сваливают, да? Да. А да? А где? Во враге просто сваливают а мусор? А вот травейси в сюда получается, это улица Стахановцев. И вот между Стахановцев, получается, там есть площадка. И это валят туда. Вот так запросто, да. без проблем. То есть это даже нет поработку, это просто да. что за предприятие, чем занимается, как называется, мы не знаем. Я попробую зайти, спросить и узнать, как приговорить с директором этого предприятия. Скажите, пожалуйста, а как с директором можно созвониться? Да, я здесь арендатор. На вахту. Обратитесь, на вахту. А вот это есть дробилка та самая, из-за которой шум есть. да, я не Девушка? А была открыта. А как с директором можно как-то переговорить? Ну, в общем, как встретиться с директором, мы пока не знаем. И нас попросили отсюда вежливо уйти, но мы, конечно, уйдем, потому что мы тоже люди образованные. Но попытаемся найти директора. Но не найдем, так не найдем. А вот это, судя по всему, уже результата переработки, то, что подробили, идет куда-то на подсыпку. А вот куда остальной грунт девается, это вопрос. Ну вот, Тарас, сними, пожалуйста. Вот за моей спиной, вот видите, да? Вот это непонятно, то ли это мусор сюда привезенный, чтобы его перерабатывать, то ли это мусор, который стал результатом переработки, да, и его просто здесь сваливают. Но тоже вопрос. И когда мы говорим о свалках, то свалки у нас под носом просто так не появляются. Их кто-то сюда привозит. ребят. на эти вопросы тоже ответа нет. Понятно, что переработка сейчас стройматериалов, отходов строительного бизнеса невероятно дорогая штука. И что-то мне подсказывает, что такого рода переработки не требует специальной лицензии. Их сложнее всего контролировать. Я не знаю. По-моему, никому ничего не нужно. Просто махнули на нас рукой. И все. Я вам сейчас приведу выписку из акта лабораторного исследования, которое была заказана Севастопольским Роспотребнадзором, его территориальным органом. Выписка, к сожалению, не дает полного представления, что там происходит, но все-таки мы попытались дальше прояснить ситуацию. Итак, она звучит следующее. Согласно протоколу исследования атмосферного воздуха за каким то номером, концентрация пыли в атмосферном воздухе по адресу город Севастополь такой-то кооператив, такая-то улица Превышает предельно допустимые концентрации И составляет 0,98 мг на метр кубический При предельно допустимой концентрации 0,5 То есть практически концентрация вот этой самой пыли в два раза выше Но проблема в том, что никто не может понять И никто и не отвечает на этот вопрос Из чего состоит пыль Из какого основного действующего, скажем так, вещества Эта пыль состоит И это тоже проблема Никто комплексной лабораторного исследования не заказывал. Что же касается теперь самой. Формулировки с купой. Мы нашли э, постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 22 декабря 2017 года, номер 165. Оно утверждает гигиенические нормативы предельно допустимых концентрации различных веществ, которые могут содержаться в воздухе в атмосфере для городов и для сельских поселений. И, собственно говоря, получается вот в чем дело. Итак, э, вот эти вот взвешенные вещества, э, их классифицирует именно так этот документ. Взвешенные вещества относятся к классу опасности. Номер три. Это опасные и опасные для жизни и здоровья человека. Значит, в чем их э, опасность? Как э, говорится в документе, это называется лимитирующий показатель вредности. Я коротко попытаюсь вам объяснить. Итак, под э, этим воздействием на человека негативным предполагается, что это может быть развитие общетоксических, эмбриотических, мутагенных, канцерогенных и других эффектов. Более того, здесь же пишется, что возникновение этих негативных эффектов для здоровья человека зависит не только от концентрации, которая, напомню, в два раза превышает предельные нормы, но и от длительности воздействия. Согласно тому, что нам объяснили жители этого кооператива, уже больше двух лет вот такая ситуация. Они сами, их дети дышат два года уже вот этим непонятным веществом, и это же вещество – в, с ветром попадает в город практически в остри, на остряки и на Хрусталево. Там это видно буквально это в километре. Никаких зеленых там преград и насаждений нету. А, предприятия, которые работают с переработкой мусора, не снабжены какими-либо пылеулавляторами, какими-то вытяжками. А, то есть атмосферу попадает это легко и свободно. Поэтому я вас еще раз попрошу, помогите этим людям. Нужна ваша реакция, ваш отклик. И ваш резонанс. Спасибо, оставайтесь в форпост.